Ее глаза, в ее глаза была гроза И синий ливень колокольчик полевой И ветер мне шепнул и ствой На свете нет другой такой Ты береги ее и сердцем, и рукой М -м -м -м -м -м -м -м Ты береги ее и сердцем, и рукой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 а мне не сброг и не в намек, и не хранил, и не берег. Я, казалось, так нетрудно потерять. И ветер тихо прошептал, Ну что ж ты так не удержал? Я промолчал, а что сказать? Ну что сказать? Я найти ее опять хочу и больше не терять От любви, как от себя, не убежишь В году любовь, в краю любовь, так много песен про любовь все потому, что про любовь вся наша жизнь В году любовь, в краю любовь, так много песен про любовь да потому что про любовь вся наша жизнь Gracias.